Не сыпь мне соль на рану, она еще болит.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 и не только ну а мы конечно же начинаем друзья для чего же тебе нужна поваренная соль во-первых она конечно же является основным источником для приготовления пищи качественную пищу без соли ты не получишь ну хотя есть некоторые варианты но все же если ты хочешь нормальную пищу которая будет давать тебе хорошие бафы то пожалуйста задумайся да найди месторождение соли и добывай как следует вообще для того чтобы найти соль необходимо просто-напросто пробежаться по карте и я тебе сразу же могу продемонстрировать те месторождения, которые у нас находятся недалеко от стартовой а, локации. Вот, во-первых, вот в этом месте есть у нас источник поваренной неочи... неочищенной соли, да, вот тут ее можно добывать. И вот здесь вот имеется на берегу речки, которая граничит у нас с джунглями. Также поваренная или неочищенная соль у нас выпадает при добыче некоторых а, минералов, таких, например, как камни, но только в более высокоуровневых биомах, да, в начальной локации шанс очень маленький, что вы что-то выбьете, просто-напросто ковыряя э, камни. Перед тем, как куда-то идти, вот на такой вот источник соли, нужно как следует подготовиться. Нужно для этого хотя бы хоть какую-то маломальскую броньку иметь для того, чтобы можно было отбиваться от бундюганов. Ведь эти источники обычно охраняются NPC, которые будут защищать соль до последнего. Ну и посмотри, какие же тут уровни обитают нас на этом, например, источники 24, 22. Также здесь на охране присутствуют еще и более улучшенные версии бойцов, поэтому нужно вооружиться как следует. А, лучше всего прийти со свитой или же с друзьями. То есть в одного вот отбить вот такой вот источник, да, будет достаточно проблематично, особенно если ты на низком уровне. На более высоких уровнях, например, типа как сейчас у меня, отбить такой источник будет, конечно же, немножко попроще. Ну и небольшой совет, когда будешь отбивать до да, агри по одному. И лучше всего агри старайся бойцов, которые а, с белым вот этим. Значком на голове. Ни в коем случае не трогай тех, у кого будет желтая золотая рамочка, да, потому что они могут доставить тебе серьезные проблемы. Вот таким вот образом из лука, можно даже и не из лука, да, если ты любишь ближний бой, просто-напросто подходишь, да, и всекаешь этим ребятам, да, по максимуму. Поваренная или же неочищенная соль у нас добывается вот с этих вот месторождений. Необходимо просто взять любой молоточек, и ты сможешь наковырять необходимое количество. Да, все достаточно легко и просто, как я уже и говорил, самая основная задача это вот не старайся не агри вот этих вот, которые, если ты на низком уровне, у тебя слабые доспехи, не старайся не ввязываться в, в битву вот с этими бойцами. Ну, можно, в принципе, ничего страшного, да, можно их зашатать, но лучше всего поубирать здесь низкоуровневых и вам уже будет гораздо проще. А вообще соль также, видишь, дропается из этих бандюганов, которых мы убиваем на этом месторождении. Ну, из такого одного месторождения достаточно достаточно немало вы можно вывести соли приезжать сюда лучше всего конечно же на коне и лучше всего конечно же с тележечкой тогда ты сможешь увести совершенно все вот это месторождение в один заход ну что ж я надеюсь информации по поводу и поиска неочищенной соли я тебе предоставил более чем достаточно если ты хочешь выразить свою благодарность то прожми лайкос под данный видос также если ты считаешь что братишка скретч рассказал не все по данной теме то поругай его в комментариях напиши что я не прав мы с тобой это все дело конечно же обсудим ну что